Привет, с вами я, Зоика Найс, и сегодня мы будем, Юг, как я испугалась, продолжать проходить Райм. Если вы помните, если вы не помните, то напомню, мы играем за какого-то мальчика, который попал на... Сейчас, подождите. На пустой остров. Короче, я забыла, как называют острова, на которых никто не живет. Честно. Uh, yes. uh, короче, на котором есть какая-то башня и всякие такие постройки, и башня нас, uh, нас так и прям и магит. В прошлой серии мы почти зашли в эту башню, но очень низко к ней пробрались. Uh, Еще мы не сумели собрать какой-то там предмет. Да, я это помню. Еще мы встретили красного человечка, опять человеком. Еще не человечка. Uh, что это? подождите можно мне объяснить пожалуйста что вот это вот такое а, просто я уже забыла почему у нас а, сейчас чуть больше чем полдень когда мы начинаем ну по... в игре чем так окей душа куда-то полетела лиса нам к нам прибежала окей там вода полилась Подождите, это как мне надо сделать? Подожди, лисичка, объясни мне, пожалуйста. Вызывайте, но мне опять надо все три сразу запустить. Что-то меня подлагивает игра сама. Чего, чего, чего, чего, чего? Подожди. То есть? Подожди, подожди, подожди, подожди. Во-первых, я слышу где-то огонь. Вот этот огонечек синенький. Либо это был не гончек, подождите, я его Да, это огонечек. Подожди, подожди, подожди, я не понимаю. Я сейчас вообще ничего не поняла, то есть я понимаю, что какая-то. Ага, все. Наперло нам надо в ту башенку, чтобы э -э, весь этот, на -э, наш голос э -э, передался на вот эту, типа, площадь. Ой, блин Управление То есть Вообще прекрасно обвалился мост Как нам потом возвращаться, я вообще не знаю Ладно, для начала нам надо подняться Хех Подняться, блин, да, решил? стойка Да Леса. Э, подскажи мне, по, а так, окей, okay, я поняла, надо. Э, Во-первых, нам надо сюда пробраться. Левый shift. Чтобы лево разобраться А, а, -а, -а все. Я поняла, я поняла. Спустись. Спасибо, что вы мне напомнили вообще хотя бы. Да блин! Как это так сделать? Подожди вот так вот. Окей, все, мы это сделали. Мы сюда пробрались, и теперь давайте нам туда на лозун. Спасибо, Лисичка, что ты, вообще, нам подсказываешь. Силы тебе огромные А я-то думала Но все равно я не понимаю потом, как нам защититься обратно да А еще ты мне... Да вы гоните, опять надо все четыре Опять надо все эти штуки Закричать, блин Так, во-первых, ты оживися Че сейчас... Ага по-моему, я с а, окей, все. Смысл только. Окей, я не понимаю. Так, окей, мы пришли сюда. Во-первых, как нам спуститься? Типа, окей. И я вообще ничего не понимаю, опять же. Ага! Все, окей, я поняла, как это работает. У нас опять скользит, фигня. Все, все, все, я поняла, как это работает. Окей. А, -а, -а еще это даже зажглась. Блин, да, это у нас открылось, но у нас еще поднялась эта штука. Ес, yes, все, мы пробрались сюда. Окей. Okay. Мы пробрались в башню, но что нам делать дальше? Окей, okay, нам. Ага, все. Поняла подождите а вот я, давайте я сюда сначала или сюда ага я сюда не допрыгну я странно пацан ты вообще ты какой-то странный ты прыгаешь всегда на разные высоты Подожди, и чё, типа Т ты так можешь Тихо, не грохнешься. Окей, тебя надо куда-то поставить вот эту вот штуку, но вот куда ее поставить-то, собственно. А, я типа платформы не вижу. Окей, я еще вижу фигню. Я вижу наш мост. И больше я ничего не вижу. А! а! А где нам третий найти? Подожди, стоп. Мне кажется, что эта третья фигурка получается... считается тоже за звуковой. Но как ее активировать? Типа... Ем... Не понив... Я не понимаю. Да, знаем, мы, что вы там так работаете. Но дайте нам, пожалуйста, вот этот еще активировать. А выйди отсюда и схвати, пожалуйста, пацан! Пацан, ты с этой стороны должен схватить. А я, так, сейчас я заметила, что там эти палки стоят. А, вот, сработало. Все, да. Я же сказала, что это тоже, типа, так работает. И почему такая ориентировка? Звук, а, вот. Не ориентировка звука, а... вид. Окей, она поднялась вверх, разрушились золотые столбы, а золотые столбы ладно. Не столбы круги. Я думала, все они пропали. И как нам, типа, дальше пробираться. Но нет, они появились заново. А, и как им пользоваться, я тоже же поняла. Та-день, та, -дын. та, -дын. та -дын. Навер... та Наверх, давай прыгай. Типа, дальше ты не можешь. Подожди, стоп. Чего нафиг? перечитайте дайте мне просто отглядеться хотя бы. Типа, единственный вариант выхода я вижу вот тут вот. Ну, то есть, куда нам надо идти? Но вот как вот туда пробраться? Типа, мы можем так сделать сейчас? Мне кажется... А, все. Окей. Нам надо все-таки сюда, на этот выступ. И вот сюда. Но только дальше... к, Ка... Ага. Ясно. Это очень опасно. Чисто вот в реальности. Это очень опасно. А... Парень, тебе надо вот сюда, наверх. Прыгай. На лазу ты, смо... ты смог забраться на лазу. Да ладно. Я офигею с тебя, парень. Капец. Просто если бы это... В реальности бы это никто не сделал. Тем более какой -то... Не смог бы это сделать какой-то взрослый мужик, опытный мужчина. Типа... И тем более какой-то маль... малёк. Мальчишка. Типа... Ну, игра лишенная логики, лишенная реальной логики. Что поделать? Что взять, собственно, с нее? Так, тебе надо забраться. А, забраться. Ещё... Капец, тут ветер. Типа он нам сейчас не дает. До... А, тут вообще как-то тут надо было вниз нажимать. А, когда по логике это должно быть так, давай уйди сразу с края, пожалуйста, потому что я боюсь, что тебя ветром снесет. И блин, я ничего не понимаю, кто тут, тут, тут, так, блин, с такого вида, типа, когда камера так находится, типа. Окей, okay, сработали вот это вот Вода сразу... А, а, а, а, а. Ага И это вот как работает Окей, okay, появилось какой. Кстати, мы можем туда вот пройти забрать этот ключ Да там Но А тут а, все А, все-таки я ж... Я так и подумала, что здесь мост будет Все, больше нам ничего, да, не открылось, типа нам только где-то тут э, пищит лисичка, э, скулит. Ой, что там за остров? Подожди, как ты него попасть? Стоять! Или это мы видели? А, по логике мы это должны были видеть, но я это не помню. Ну ладно, короче. А, сейчас... А, левый shift, Точно. Опять стресковый. <сос> спускаемся сюда. Давай, все, спускаемся. И спускаемся вообще отсюда. Нафигу. Вон она, лисичка. Вон она. Лисичка, лиса, лисичка. Так, стоять, не грохнись. Мы... Так, подожди, а ты сейчас отсюда не спрыгнешь, да? А, нет, спрыгнул. Убирайся тебе себе, все ноги переломал. Стоять! А, мы здесь были, окей. Все. Все, я жива спокойно. Ой, почему ты жива? В общем, я спокойно Uh, у нас сохранилась игра, хорошо Прыгаем Тут у нас никаких предметов вообще не надо собирать Типа нет тут нигде Типа я вас знаю Уже поняла, что вы прячете предметы где угодно Я вообще не понимаю, зачем эти предметы, типа Ну, ладно, есть они и есть Давайте их собирать uh... Ладно. <просу> так, водичка есть, мы пробираемся сюда, забираем луччик или чего тут? я уже... Ближется же Ключик, да? Е Да, ключ Да, не думаю, что нам нужно а, Стоять, еще один ключ Нужно где-то добыть Окей, я уже собственно Думаю, знаю где это Нам надо находить. Так, новая подсказка. Ага. Ясно. О, Хм, прикольно. Жди, а куда кабан делся? А, он здесь, окей. Он нам здесь переграды рушит, окей. Но типа, все равно. А, -а, -а, а Тут вот как игра продумана. Типа нам сюда надо затащить этого... Давайте, открывайте нам проход. Нам типа обратно никак не выбраться, да? Окей, но ну, у нас всегда же будет другой выход, я это уже знаю. Потому что это, ну, это логично, вот так всегда. Что это за шар? Знаете, мне это шар. А, -а, а, в смысле. <музык> эм Окей, сюда появились ступеньки. Я, знаете, что не хочу шары с пускать. Окей, okay, есть и есть. <гас> Нет, ясно. Но в всяком случае, придется отпустить шар. Опустить. а, -а, -а Все, ясно, понятно. Ясно, понятно. Да блин, ты можешь, пожалуйста... Вот здесь я уже не понимаю, как проходить М -м Реально, я уже вообще прям Подождите Звук все эти пространства, что-то я вспомнила По-моему, мне сейчас будет жесткий ступор, потому что... Типа, сейчас Да блин, пожалуйста, встань так, как, э, так, как мне надо Я тебя умоляю Е ей Мне удалось туда хоть, хотя бы куда-нибудь, куда, куда не надо. Ладно, сейчас не упади. Я тебя молю. Спасибо. Просто это очень жестко. Типа я додумалась до этого, но вот с трудом. Типа, окей, мы опять вышли вот куда-то вот на такую вот дорогу. Да, ага. башенка мне уже кажется Просто крохнуть Так где лисичка? Лиса Ага, очередное препятствие Да, ты нам показываешь правильный путь и Я уже это поняла ну, собственно, она для этого здесь создана, чтобы помогать мальчику пройти. Но все же я, кстати, не понимаю, зачем смысл вот этой башни. Типа. Чего? То есть, типа... Подожди, а, это другая поверхность. Я подумала... поверхность. Я подумала, это тот же самый зал. Абсолютно точно думала. Подумала. Думала, подумала. Подожди, я опять не понимаю. Я опять ничего не понимаю. Так, вот это вот ничего. не знают, что но Они просто держат. Они просто тупо держат. Как-то плевать. А, подождите, какой-то другой шар. Потому что его нельзя кидать. И чё типа мне-то? То есть вы гоните, да, сейчас? То есть вы сейчас просто тупо гоните, что мне... Мысль, а где я вам еще один шар возьму? То есть по логике сейчас надо вот, вот сюда вот поставить э, новый шар. Но... А, прикол в том, что нового шара у меня нет И при этом даже если перезапустить игру э, и оттуда вот не брать шар То все равно так не получится, потому что э, либо надо поднимать, либо надо его опускать А вообще надо и то, и то То есть сейчас мне просто взрыв мозга Типа откуда нам взять третий шар? Может, где здесь есть подсказка? Отгадка. Помощь. Лисичка! Это мне как сейчас... Прям сейчас как-никак нужно. Окей, побегаем по краю. Так, чтобы вообще прям крохнуться можно было. Типа, я не понимаю. Эм... Юкэм. Тихо. А типа, зачем нормально вообще-то открыли этот путь? Типа, чтобы опять поубиваться. Или поспускаться вообще на старые уровни? Я просто я сейчас вообще не понимаю, мне не доходит, как, где нам взять третий шар. Причем, ведь он же нужен тот, который будет вот на том месте старом стоять, как вот самый первый, который. Сейчас мне просто взрыв мозга, как ты гайда не хочется смотреть... Типа, я же должна сама догадываться, и это игра на проверку ума типа в догадливости. А это значит, что я не понимаю, просто типа ну, вот реально, какого-нибудь вообще догадки есть на это, типа откуда мне взять третий шар. Типа снизу я его притащить тоже не могу. Во-первых, снизу у меня сразу закроется доступ сюда Это раз А второе Второе я просто не смогу поднять по всем этим лазлокам. По логике, вот это должно, вот это золотое кольцо, третье подниматься. Активировав вот эту вот штуку. Ну, вот. Дико извиняюсь, типа yeah. Я очень долго отвлеклась, как бы От темы, да То есть это вообще от снятия видео, типа а, Но, кстати, я даже не пыталась смотреть прохождение То есть я отвлекалась и на очень долго, да Где-то там на час-полтора <laughs> Это называется, вот, вот как Зойка снимает видео, да, отвлекается да а, Естественно, гадов я не смотрела Да я даже не додумывалась до этого Типа а, Типа, как это пройти Пройти Как именно этот момент пройти Ну, конкретно я не найду Потому что я даже не знаю, что это типа. А почему, кстати? А, не, все. Так, это у нас вот это пускает. Почему, мне сейчас кажется... Да блин, поднимись. Почему не можешь сюда поставить? А. Что? Что я только что сделала? А, объясните ко мне, пожалуйста, что я только что сделала? что я подумала совершенно неправда ну я типа думала возможно это так работает что можно э -э в двух местах это забрать типа на нет так не работает я вообще не знаю как это проходить пофигу типа никакой результата если что-то не дает Подожди, я тебе что-то сдала. Блин, нога, кстати, застряла в текстурке. Тебе сейчас не пневмо прикол, просто какой-то звук такой, что. Хм. Возможно, это просто этот шар типа, появляется, исчезает. Но... Ну, слишком уж это странно звук какой-то. Я вообще не понимаю. Вообще не понимаю. Просто я не знаю, как это сделать. Чего сейчас не пьем прикола? Да ладно, так можно было? То есть, типа, так можно, да? А, подожди, все равно не получится Можно так? Почему ты просто не опускался там? Окей. Я вас понял, сэр. Да блин, поднимись. Смот. Сейчас не понял прикола. Ага. Окей, так все-таки не работает. А я уже было подумала. Но все же я не понимаю, как это сделать. Какое-то золотое кольцо. То есть вы вот так вот, да, работаете? Не знаю, точно ли я вас поняла. Но не знаю, в общем, короче, это нереально пройти. То есть, окей. Ага, это так не работает. Смотрите, сейчас вангую просто. Этот шар сейчас исчезнет, то есть я вот. Да. Тот шар исчез. Кстати, тут нового появился. Типа окей, okay, я не понимаю, как это сделать. Значит, к нам мы берем новый шар. Старый исчезает. Я вообще не понимаю. То есть здесь надо четыре шара для общей композиции. Все, вообще еще... А, нет, можно оставить. Да, я вообще даже запомнился не могу. То есть я сейчас вообще ничего не понимаю. Подожди, или понимаю? Аблин. Или ты сейчас просто тот шар и возьмет исчезнет. То есть я взяла решила эту проблему Окей, я поняла, короче, когда мы берем какого-то из вот этих двух, вот, вот из этого, блин Вот из этого, ребенка, остались того там То старый шар, лежащий где-то на земле, исчезает Все Это было просто все-таки Просто надо было немножко э, додуматься, как это все сделать, как это все провернуть. Все, он теперь поднялся, но он активированный. Еще один ключ. Мы просто забрали этот. Да блин, тихо, не падай, пацан. Так, да, нам, конечно, должны были. А, ну да, я же сказала, что нам должны были открыть а, проход. Прыгай, сказали. Теперь сказали а прыгать. Тебе другого выхода не оставили. Да, тебе вообще дорого ухода не оставили никакого. Так, главное со стены не падать, потому что не очень хочется просто шагать. Ну что ж, проходим дальше. Проходим дальше, проходим дальше. А, кстати, даже лиса сейчас не вижу. А, лиса. Я, типа, просто подумала, что... Ну, мало ли. по отдельности каждому выходить. А, ле... В смысле, они там стояли? Лиса с красным человеком. Еще есть человеком в красном. Исчезли. Почему я не удивляюсь? Король, мальчик, мальчик в красном плаще, черный мальчик, -э человек в красном, черный, ну, в принципе, не, не оскорбление к темнокожим людям, я имею в виду просто вот, э нарисовано ничего, э черный просто, черный силуэт в красном плаще, черный человек, черный силуэт в красном плаще. Нам э, говорил, что... Ну, подсказывал, по сути, с лесой. Тут либо черный силуэт король. Это есть этот в красном плаще, а мы мальчик, вот этот вот... Потому что у нас же тоже красный, но... Тогда у нас отшивала память. А, от шума. знаете, мне сейчас отчасти все-таки стрем идти. Давайте, окей. А нам не дадут, так. нам вообще не дадут переворачивать. Подожди, вернись обратно. А так нам еще вернуться обратно, не дадут и я хотела скриншот делать. Неважно, так сделаем И <толкнул> э, да <толкнул> Типа, это просто это очень красиво И музыка даже кончилась, кстати Я думаю, вам было слышно просто Кстати, да Он Там криво бежит Очень неудобно нажимать еще параллельно кнопочку вот эту вот. Чего ты бежишь именно? То есть ты эти не можешь просто я типа не нажимаю. Он автоматом бегает, бежит. Сейчас пойдет, или Я Ты что, сильнее ускорился? Давайте вот сюда. Ладно. Мы, кстати, могли за застрять. Ладно, не могли. Давайте просто вот на этом мы остановимся с вами. Потому что вот... Люди, Но ну мы как бы... Мы как бы в башне. Ну почти в башне. Ладно, башня вон там раз mm -hmm. дальше, вот за той стеночкой. А, в общем, если вам понравилось вы хотите продолжение, то есть реально, у нас уже реально почти башни. Ладно, просто... Вообще, ни одна серия не была, не почти башня. В общем, короче, если вам а... хочется увидеть продолжение, наконец-то, а... что мы придем до башни, наблюдем, да, а, дойдем до башни и узнаем, что же она такого хранит, или что вообще вот, в чем смысл этой игры, типа, он, кроме как пацан просто проходит вообще антилогически для такого маленького ума а, задачки, ну, наши мы, но неважно. Короче, просто если а, вам нравится и вы хотите продолжение, обязательно это Обязательно ставьте лайки и пишите комментарий. Жду продолжения или давай еще раем. Ну а с вами была я, Азойки Найз. Спасибо вам. И до новых встреч!